Друзья, всех приветствую, вы попали на канал Икигай и сегодняшний день дает нам очень интересные и хорошие возможности, которые можно отработать А сегодня посмотрим с вами полностью весь рынок, в том числе и драгоценные металлы, и криптовалюту, и валютные пары, и фондовый рынок Давайте с вами начнем по порядку Доллар-рубль Итак, открываю я мечный таймфрейм И здесь я подставил один фрактал Напоминаю, что у нас было с вами здесь три цели Первая цель это 100 Вторая цель это 125 И третья цель это 175 Все три цели у нас реализовались Эти цели я выбрал на основе уровня Фибоначчи Откуда я взял этот фрактал? Обратите внимание, что... У нас здесь образовалось поджатие и вертикальный импульс. Ту же самую ситуацию мы с вами видели в 2014 году. То есть у нас здесь образовалось поджатие и тот же самый вертикальный импульс. Я просто взял шаблон баров. И подставил это все вот таким вот образом И у меня получился вот такой вот фрактал Обратите внимание, насколько органично смотрятся все эти движения То есть сначала мы с вами увидели импульс на повышение до финальной цели Потом коррекцию до первой цели Обратите внимание, что первая цель находится на уровне 100 Это круглая котировка И очень вероятно, что именно эта котировка станет для цены локальным дном От которого цена отскачет и ниже которой цена больше не уйдет Так вот, далее мы видим отскок по фракталу Пробитие уровня 125 а Ретест уровня 125 и уже обновление глобального максимума Теперь обратите внимание, что у нас здесь сейчас происходит А фрактал я уже сотру, он нам больше не нужен Мы с вами немного постояли в консолидации на уровне 125 Уровень 125 служил локальной поддержкой Мы эту поддержку пробили и вошли в новый диапазон от 100 до 125 Обратите внимание, что мы с вами коснулись резко уровня 100 И теперь этот уровень 100 служит для цены локальным дном И вероятнее всего цена больше Ниже него не уйдет Поэтому отличная возможность для покупки долларов Или для покупки тезеров Или других стейблкоинов, чтобы покупать криптовалюту Есть сейчас То есть вот от 100 до 110 это хорошая возможность для покупки долларов, на которые можно покупать уже другие активы, поэтому можете задуматься насчет э, данной перспективы. Но это, естественно, котировки Форекса, в банках могут быть другие котировки, поэтому внимательнее. Итак, у нас в более локальной картине тот же самый Проктал практически полностью реализуется, и мы вполне можем увидеть то самое повторение того фрактала, который у нас был. То есть вот такое вот движение. А переходим мы с вами к криптовалюте. Здесь ничего нового нету. Мы стоим в консолидации на одном месте уже долгое время. Общая капитализация у нас также стоит в диапазоне треугольника. Я напоминаю, что пробой треугольника в какую-либо из сторон будет служить нам сигналом для движения цены уже на биткоине. Аналог 2,5 триллионов долларов это уровень 50 тысяч и аналог 1,25. 250 триллионов долларов это уровень 30 тысяч на биткоине Обратите внимание, что капитализация преодолела только половину своего пути до глобальной поддержки А биткоин же уже практически находится на глобальной поддержке, на уровне 30 тысяч А это значит, что если капитализация у нас здесь пробьется вниз То есть трендовая линия поддержки у нас пробьется Мы можем совершить здесь движение на примерно 25-27% Если мы возьмем это движение уже на биткоине отсюда 25-27%, процентов, то мы с вами можем уйти ниже уровня 30 тысяч а котировки 27-28 тысяч. А это значит, что у нас произойдет либо пробой уровня 30 тысяч, либо ложный пробой уровня 30 тысяч. Но это в том случае, если капитализация у нас все-таки пробьется вниз. Почему я поставил такие значения процентные? Поскольку здесь мы видим от глобального максимума до текущей котировки движение в 43% и на биткоине от глобального максимума до текущей котировки. Мы видим движение в 43%. Поэтому капитализация аналогична биткоину, в принципе. По процентному, естественно, движению. Поэтому, еще раз повторяю: логически завершу цепочку, если у нас. Трендовая линия поддержки пробьется вниз на капитализации, то мы с вами можем уйти до глобальной поддержки на капитализации. Это уровень 1,25 триллионов, это движение 25-27%, и это значит, что мы с вами на биткоине можем увидеть точно такое же движение, то есть ниже уровня 30 тысяч. Вот к чему я хочу вас подвести. Поэтому внимательно наблюдайте за капитализацией. Пробой же трендовая линия сопротивления даст нам движение к уровню 50 тысяч на биткоине. Далее на XRP также вырисовывается хорошая возможность, то есть мы здесь видим образование треугольника. Уже очень длительное время мы находимся в диапазоне И диапазон постепенно у нас сужается Я напоминаю, что XRP имеет свой характер движения А именно, он вырисовывает треугольники, после которых происходит вертикальный импульс К примеру, мы видели это в более глобальной картине Вот здесь вот, треугольник, вертикальный импульс Далее, в более локальной картине мы видим это вот здесь вот Рисует поддержки. поддержки. Рисую трендовую линию сопротивления, вертикальный импульс после треугольника В локальной картине мы можем наблюдать то же самое Открываю H4 таймфрейм Вот, к примеру, образование треугольника Рисую трендовую линию сопротивления, трендовую линию поддержки И вот наш вертикальный импульс То есть это характер движения XRP И, насколько мы убедились уже на рубле Характер движения и фрактальность не стоит игнорировать, даже если импульс кажется чем-то нереальным в текущей перспективе. Поэтому потенциально, конечно же, мы можем увидеть нечто такое. Просто вертикальный импульс после пробития тренда в линии сопротивления. Но пока что в него не очень верится. Кстати, насчет рубля. Еще кое-что скажу. USD, рубль. Давайте найдем график. У рубля характер движения это поджатие и вертикальный импульс. То есть это мы видели сейчас, это мы видели а 2014 году, и это мы видели в 1998 году. Брать внимание, что в 98 было то же самое поджатие Конечно, история здесь это плохо видно И вертикальный импульс Это характер движения рубля, ничего нового Все повторяется вновь и вновь Поэтому, учитывая то, что на XRP есть также свой характер движения Мы можем потенциально рассчитывать вот на такой вертикальный импульс Поэтому ждем и наблюдаем Лично я поставил XRP на четвертое место в своем долгосрочном портфеле Первое место это, естественно, биткоин Второе место – эфириум Третье место – Столана И четвертое место – XRP Далее золото, как сами и предполагали цена у нас откатывается до уровня поддержки 1900 И это опять-таки хорошая возможность для покупки То есть я говорил, что цена откатится, это будет хорошей возможностью В принципе это и происходит, поэтому можете приобретать золото и серебро сейчас Мы с вами пробили фигуру в импел, мы с вами пробили трендовую линию сопротивления Теперь идем на ретест и вполне вероятно, что после уровня Касание уровня 1900, мы с вами пойдем на дальнейшее повышение и уже на пробой глобального максимума. Поэтому золото есть очень хороший потенциал. А цель для меня это 2350, то есть мы можем увидеть потенциально вот такое вот движение. Но я также напоминаю, что у нас здесь образуется нечто похожее на чашку с ручкой. Это еще более большой потенциал, поэтому золото потенциал очень-очень большой. Серебро. У нас вырисовывается фигура обычай флаг и потенциал до глобального максимума. И это движение может спровоцировать... Естественно, пробой глобального максимума А пробой глобального максимума будет обозначать у нас уже более большой потенциал Мы здесь видим э, фигуру Чашка с ручкой. Это фигура технического анализа, указывающая на продолжение тренда. Вот она. И если у нас уровень сопротивления, то есть глобальный максимум пробьется, мы с вами можем уйти очень-очень далеко. Поэтому инвестиции в драгоценные металлы помогут не только в текущей ситуации сохранить ваш капитал, но и хорошо его приумножить. Я продолжаю вести проект. Инвестирую 100 долларов в криптовалюту каждый день с 1 января. Вот все мои активы на данный момент. И покажу статистику Вот, опять-таки, все мои активы и all-time profit Это минус 10% не учитывая кэша Если я буду учитывать кэш, то это будет примерно минус... 4-5%. Это учитывает то, что цена только падала. Поэтому роста еще в принципе не было. А если начнется рост, то я не представляю, какой будет большой профит от этих всех активов, которые я приобретаю. Напоминаю, что сейчас я балансирую портфель в сторону тех активов, которые я собираюсь держать на долгосрок. Как только я вижу подтверждение для повышения, очень сильное подтверждение, когда я буду скупать уже более рискованные активы, чтобы получить с них очень большой профит, потенциал потому что к примеру инвестиции в биткоин это меньшие риски но ну и меньший профит следовательно чтобы получить более большой профит нужны более большие риски и пока что я серьезно не рискую поскольку я жду очень сильного подтверждения для роста но я скупаю криптовалюту поскольку мы уже находимся у глобальной поддержки и уровень от 40 до 20 тысяч служит для меня очень хорошей возможностью для покупки поэтому все это падение я скупаю поэтому друзья текущая ситуация дает нам очень хорошие возможности для покупки можно закупаться по всем направлениям. Лично я рекомендую закупаться драгоценными металлами и криптовалютой. На этом наш ролик подходит к концу. Друзья, обязательно поддержите меня лайком и комментарием. Я для вас стараюсь. Монетизацию, естественно, отключили, поэтому я просто на энтузиазме работаю сейчас. Так что подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Я буду рад вашей поддержке. Именно она меня сейчас мотивирует. Подписывайтесь также на телеграм-канал. Там публикую все свои покупки и публикую а, кучу анализов. Ссылочка будет в описании. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита. Всем мирного неба, побеждайте И всем пока